Знакомьтесь, это булочка с корицей, с маком, с кремом, с мятой, с повидлом, с яблоком, с вареньем, с творогом, с шоколадом, с орехами, с ванилью, с пудрой, с малиной, с изюмом, с сыром, с яйцом, с капустой, с картошкой, с сосиской, со сгущенкой, с сахаром, с помадой, с курагой, с черникой.